Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра «Сангейтс» продолжает свою программу. Сегодня у нас последний день лета календарного. Да. да, 31 августа, и время в Чикаго ровно 12 часов дня, время в Москве ровно 8 часов вечера. Ну, а у Сергея Савченко, который у меня вот сейчас на экране... 23.00. то есть уже поздний вечер. Да, дорогие друзья, мы опять встречаемся, как всегда, по средам в это время, мы встречаемся с руководителем русской школы Таро, Тарологом с почти 25-летним стажем Сергеем Савченко. И тема у нас... Те, кто слушает нашу программу, а слушает их довольно много... Они уже знают. Вот Сергей Савченко, конечно, еще об этом э, забыл, но я вам напомню. Колесница. Очень, Колесница. Про... Да. Очень <связывая> простой, простая такая карт. карта с одной стороны, да. Седьмой эм, да. аркан, правильно? Ну, да. Вот. Ваши познания второго потрясают. <связывая> Я сам удивляюсь, я сам удивляюсь. Ну, есть учитель, есть учитель. Это я уже нашим радиослушателям, поскольку я обучался и продолжаю обучаться в русской школе Таро. И получаю, чего я вам советую, получаю имейлы. E и вот, глядя на эту карту, я первый вопрос, который хочу задать Сергею Савченко. Почему-то там два сфинкса. На первом, на переднем плане, ну, это в, к, к, второго Уэйта, допустим, два сфинкса. Один черный, один белый. Имеет ли это какое-то отношение к Египту, где, как мы знаем, сфинкс играет довольно большую роль. И, в общем-то, я сейчас буду задавать вопросы, но вот так нет, сказать, первый Нет, конечно вопрос. нет. Это имеет отношение к детской песенке «Жили у бабуся, два веселых гуся". Один серый, один белый. Два веселые буси. Да? Знаете, у нас есть э, э, реклама одного офиса дантиского э, Два веселых зуба. Один белый, один серый. вот, -вот. вот. <сínt> <сínt> <сínt> Да. Значит, э, идея, что там появились сфинксы, это очень поздняя идея. Ее придумал Элипас Вивим. Зачем он это сделал, никто не знает. Сфинксов он нарисовал, правда, как будто это Свинцы, как коты какие-то, это их перерисовал, но а, они у него вообще не идут, они у него лежат себе тихо, мирно, никто никуда не идет. На картах, на исторических картах, что только было нарисовано, там были гуси, там действительно были на одной из колок были изображены гуси, запряженные в тележку, там были дельфины, там были рыбки, там были какие-то странные существа, которые якобы похожи на лошадей. Ну кто это? Собачки или лошади? Ну, я знаю это почему. Я тоже когда рисую лошадку, то не все узнают, что это лошадка, мне приходится ее подписывать. Они думают, что это некое инопланетное чудовище. Ну, не все понимают высокое искусство, тут с этим ничего не понимают. Ну, да. Вот. Идея э, парных, э, парной упряжки, это восходит, ну, так вот, чтобы не соврать, наверное, к третьему-четвертому тысячелетию до нашей эры. То есть, считайте, 5-6 тысяч лет назад, когда была приручена лошадь, а потом через некоторое время были построены первые колесницы. Запрягали туда изначально не лошадей. Сперва мы ездили на лошадях, на осликах, на мулах, вот. шумеры это вот делали, и вот это, ну, это потрясало тогдашнее воображение, когда там сколько-то колесниц, 20, 30, 50, ну по современным меркам это вот как авианосец, чтобы понять вот, впечатление и военную мощь этого дела, это вот авианосец. А того, вот первый... того времени, если приравнять, да да, времени, да, да, да. Того да. да. это да. даже не там. Это реально, это вот как авианосец, он приплывает и ты понимаешь, все, можно сдаваться. Хеты ходят там синим. Даже был период в нашей истории, который был назван веком колесниц. Или эра, точнее это будет правильно, эра колесниц. Арии на колесницах завоевывают Индию. Эти самые хеты и египтяне устраивают битву совершенно Две тысячи колесниц, когда об этом думали, это же страшное дело вообще. Колесница по тем временам – это высочайшее достижение прогресса. Все самые передовые технологии, все самые новые материалы, все самые новые там, военные там, способы ведения войны – это все это вот концентрация колесницы. И далее же колесница она остается по сей день. Вот. Клесница Триумфатора, Клесница Победителя, вот эти открытые машины, которые там них едут, их чествуют, бросают там всякие бумажки из окна и так далее. Это вот оттуда идет, вот этот триумф, эта победа. Клесницу, это же технологически не было сложно сделать, а теперь представьте, что вам ее надо содержать. Это вот как будто у вас, я не знаю, но опять таки авианосец, то есть расходы сопоставимы по масштабам. И, конечно, колесница – это богатство, колесница – это слава, это почет, это триумф, это победа. А, ну, вот такие идеи колесницы. А потом к этому начинают прикручиваться еще всякие философические штуки. Вот э, у меня тут бумажка, но единственное, что у меня проблема – у меня шрифт и свет, я ни черта не вижу. – Да вы на память все знаете. – На память я все знаю, я боюсь наврать просто. Короче, был у нас такой, а вот есть, да, потом. Платон такой был? Странный а? человек такой Платон, да? Почему да. странный? Грех, как обычный грех себе был. Борец, да. кстати. Физически да. очень мощный, блядь, был Платон. И вот этот Платон написал много всяких текстов. Один из них называется Федор. И в этом Федре он рассказывает такую вот удивительную идею. Как раз он описывает, берет колесницу как метафору и начинает ее раскручивать. Значит, вот два коня черный и белый конь это как импульсы, которые у нас есть, как вот позитивный, там белый импульс и негативный, черный импульс. Эти два импульса, это вот как два порыва моей души, там вверх и низ. И вот я возница, да, я держу эти вложи, и вот. я управляю этой колесницей, это мой разум. Да, или колесница управляет мой, или она мне не подчиняется. Он там приводит сложную метафору, и потом эту метафору переносят на колесницу, опять-таки или это первый предложил этот вариант. И уже э, мы уходим от идеи э, этого триумфа, победы, завоевания и так далее. И уже мы приходим к идее обуздания, сдерживания своих порывов, контроля, контроля чувств, контроля разума, контроля там, всякого разного. Но на мой взгляд, колесницы этого нет. Колесница – это движение. Поэтому там, где лошадки скачут, сфинксы несутся, гуси летят, там все такое, это правильная колесница. У, у это где сфинксы развалились, как собаки на жаре лежат, там лапами помахивают, хвостом даже не шелят, вот это неправильная колесница. Она должна нестись, она должна быть легкая, стремительная, быстрая. Это прогресс. Это прогресс. Вот что значит колесница. Прогресс не всегда хорошо. Прогресс не всегда хорошо? Не всегда. Это имеется в виду, наверное, когда к нему кто-то не готов? Нет. Прогресс разрушает нашу жизнь. Это удивительно, но это так. Вы имеете в виду технический прогресс? А есть какой-то другой? Ну, наверное, человек прогрессирует в своем понимании вещей, метафизически какой-то. Он не прогрессирует, Нет? поверьте, да, поверьте мне. То, что у нас было 2000 лет назад, ага. вот в Древнем Риме там какие-то политические процессы происходили. Они вот ты берешь пошли. и смотришь, да, за 2000 лет не поменялось ничего. Ну, как бы ну, человек эволюционирует, раньше он ходил в лаптях, а теперь он ходит... Нет, это, это, это лапти эволюционировали, лапти а эволюционировали. Серьезно? <связать> да. Ну, вот -то... они делали туфли, там сапоги. Да, но кто-то э -э же и Прада. Да, но сам человек. Как был бы обезьяна, обезьяна, без хвоста Так он и остался ей. Дай ему воли, он сейчас вылезет на пальму, будет жрать бананы и ничего больше не делать. Все <связать> это очевидно. Не, не, не. Внешне э эволюционирует. Мы нет. <связать> Мы как были, такие остались. <связать> Окей. Вот. Построили стиральную машину, построили холодильник, построили кухонные комбание. Говорят, все, друзья, мы освободили вас от рабства. Вот. Мы, сколько времени вы, я, ну, я уверен, что вы застали еще времена, когда без стиральной машины. Рабство, машин рабство стира... еще не, уже не застал. Нет, нет, а, машины, да? стиральная машина. Когда их не было, или когда они были вот только там барабан этот крутился. Ну малютка, есть, страшное... помню, была за ней гонялись все когда-то, я помню. Да, нет, а этого вот не у тебя нет этой малютки. И вот да ты нет, стираешь, ты, даже... ты вывариваешь, ты замачиваешь. Это, это сколько времени уходит, сколько физических ну, да. сил. И а пилён, сейчас и я, я устала, я устала. А что ты делал? Я стирал. Это вы То жен... есть ты положил оттуда. Это вы про свою жену простите? И вынула оттуда белье. Нет, не про свою, кстати. про стиральную машину, я понял. Да, да, да. Я устал. Охренеть вообще. И что мы делаем? Мы получили время. То есть, прогресс должен был нас освободить. Он дает нам время, чтобы мы развивались, чтобы мы медитировали, читали книжку, пошли в спортзал, покачались, как некоторые из нас. Не семка И сериал. Все отлично. То есть, у нас есть время развиваться, что мы делаем, как мы его используем. Я даже не хочу об этом говорить. Прогресс не всегда благо, не всегда. Ну, где самое время мне вот... сделать, простите, мне сделать такое, да. так скажем, замечание о том, что э, руководство радио не несет угу. никакой ответственности за мнение гостей в эфире и не всегда согласны с их мнением. Э, а поэтому, да, это мнение... Э, Правда одного из самых известных тарологов современности Сергея Савченко И мы продолжаем беседу о колеснице и Вот Колесница как раз это столкновение прогресса и традиции Колесница это карта неизверженного Люцифера Триумфальное сошествие с небес к землю Бат Вот как раскрывается эта карта да, это прогресс, но этот прогресс он построен не, он вступает в противоречие с традиционным обществом, он вступает в противоречие с традиционной жизнью. Вот мы жили традицией, да, мы жили в каком-то нормальном обществе. А что происходит сейчас? Все меняется. Ты вообще не понимаешь, как жить. Ты не понимаешь, как строится в это общество. Ценности, которые были тысячи лет, вот они существовали эти ценности, они просто перестали быть ценными. Они потеряли свое значение, свой смысл. Я собирал книги. У меня была колоссальная библиотека, у меня было несколько тысяч книг. У меня сейчас на компе больше. Больше. Да? Ну сколько они занимают места? Они а занимают кноп... место самого жесткого диска, правильно? Да, вот я купил диск на 4 терабайта. Замечательно. То есть где, где вот эти книжки, где вот эти полы? Зачем они? Зачем? Нет? Прогресс? А? Прогресс, да, прогресс. Но с этой же электронной книгой с ней же удобнее работать. А я не уверен в этом. Электронная книгой может и удобнее работать, но пользование электронным устройством никак не помогает нам, то есть это излучения какие-то и так далее, нет? Я не знаю насчет изучения, я знаю, что мне удобно работать, мне удобно делать выписки, мне удобно делать поиск, мне удобно э, писать пометки на полях, я не порчу при этом книгу, я всегда могу к этому вернуться, да, я могу найти какую-то главу, я не должен там рыться, э, я могу написать аннотацию к этой книге, я могу работать с текстом этой книги, я могу и так, конечно, это все делать, да, на бумажке, но, опять, вот у меня была книга, и теперь к этой книге еще папка моих заметок. Чудесно. И вот я тоную во всех этих бумажках. Нет, это плохая идея. Mm -hmm. Это плохая идея. Но в колеснице есть еще много чего другого. Вы вот. говорили, что это да. э, граница между э, ну, землей и, не знаю, адом и раем, да? Сошествие. Нет, это не граница. Это сошествие С Сошедствие? Да, это как раз вот, когда э, Люцифер был изгнан Михаилом, а там тоже интересный момент такой. Ведь это не Бог Люцифера. Это Михаил и Люцифер столкнулись между собой. И Люцифер то ли проиграл, то ли выиграл. Там тоже не совсем понятно, как это происходит. А как трактовать, Сергей, скажите, Люцифера? Это, будем называть героем, это положительный или отрицательный герой? А что такое положительный герой? Который на диване лежит? Нет. Те, тот, который открывает людям, скажем, знания, или тот, который закрывает людям? Он, открывает. Он это, открывает. То есть, свет несущий. Люцифер, да, несущий свет. Ага. Несущий свет. А вот Михаил – это традиционное общество. Это традиционное общество. А традиционное общество – это тупик. Если бы мы с вами не развивались, вернее, не мы не развивались, а наши технические штуки не развивались, мы бы с вами продолжали писать клинописью, рубить каменным топором, ходить в набедренных повязках босиком, это даже не вопрос. Ну, это здорово. Но это за... очень... Если так ходить, тогда вам надо у... выехать из того места, где вы находитесь, потому что там ходить да, сложно в будет в набедренных ходить... повязках в Сибири. Немножечко вас, вас... Здесь... Нет, ходить там -то можно, только просто не поймут. Нет, х... почему? Никто Пойдет? даже не него не Просто когда у тебя скоро минус 40, то Я это говорю... немножечко, да, это немножко создает сложности. Сложности, вот да, с набедренными повязками. Да, и вот, э, но это же карта еще и победы. Но это очень интересная победа, это победа. Но, а наверное, это, древнем... это главное в этой карте или нет? В Древнем, э, в древнем Риме, триумф, там же был триумф, овасы, малая и большой триумф, малый триумф. Там было четкое определение триумфа, да? Ты должен убить сколько-то врагов. То есть соотношение твое, твоих потерь и потерь врагов должно быть вот определенное. Твоих не больше, чем столько-то, а врагов не меньше, чем столько-то. Я убил врагов. Все, я молодец, я герой, я победил, я получаю триумф. Меня в этот момент приравнивают к Богу войны, Марсу. Не лицо красной, длинное, чтобы я был такой же красный, как Марс, а за спиной у меня стоит трап. Стоит трап который говорит мне, момента моря, помню смерти, то есть, ты не Бог, тебе только на время дают эти почести Бога. И вот а, многие наши сегодняшние победители, которые забрались на эту трюльтфальную колесницу, они забывают о том, что они не Бога. Они думают, что они Бога. Они думают, что Но их ждет часто разочарование, не всегда. Ну триумфы, триумфы, да? То есть вот я еду на этой колеснице, я триумфатор, победитель там. А за мной несут трофеи. А откуда берутся трофеи? Трофеи это, это кто-то это сделал, а я пришел и отобрал. Ну это поверженные противники? Нет, это имущество противников. Имущество противника. Но ну, вначале их победили, а потом да. забрали у них имущество. То есть в этой карте нету морали. Нет моральных норм, нет моральных ограничений. Если я вижу доллар в вашем кармане, это оскорбление для меня. Он должен быть в моем кармане, и я пойду на любой способ, любой, любой метод, чтобы его получить к себе. Финикийцы, которая была нация торговцев и пиратов, мы же видим этих финикийцев потом позже. Мы же видим э, пиратов, э, это, ну да, пираты, собственно говоря. Мы же видим казаков, да, по Степана Разина за зипунами. Разве это не колесница, настоящая колесница? И вот эта известная картина, когда он плывет на ладье, да, это что же самое колесница. Но колесница еще включает в себя множество образов. Это образ солнечной колесницы, по которой э, Бог едет по небу и освещает. Солнечная ладья или солнечная колесница, в данном случае это синоним. То есть это сама по себе карта ужасно интересная. А триумфальное шествие императора Максимилиана, средневека такой был товарищ. Он не проводил их, но а, его придворные художники рисовали эти э, шествия, то есть создавали там, ну, не знаю даже, как это назвать, их никогда не было, но это были такие рисунки, такие пышные, такие праздничные, такие вот роскошные, это как хотелось бы нам это провести, денег нет, повода нет, но зато мы это нарисовали, прекрасная, замечательная колесница тоже, вот такая вот. Вы знаете, известная во всем мире книга Которая издавалась, наверное, больше, чем издавались вообще все книги вместе взятые Которая называется «Багавадгита» Там на обложке нарисована колесница, в которой сидит Возничий Возничий роль играет его сам Всевышний, ну в то время Бог Кришна да. И рядом с ним находится Арджуна Полководец. Но колесница играла да в то время просто совершенно. Да. Угу. то время еще, но ну, это же первая лошада, когда приручили, еще же не умели на них ездить. Даже ассирийцы у них вообще тоже интересная техника была. Один ассириец едет, второй стреляет из лука. А первый ассирийц держит повод этого лошадки лучника, потому что они не умеют еще управлять. Скифы, когда научились одновременно скакать и стрелять, они победили всех тут же сразу просто разгромили. Mm -hmm. Но это потом было. А осирийцы, кстати, ездили на лошадках точно так же, как они ездили на осликах. А там отличаются разница. Если на лошадке надо сидеть ближе э, к голове животного, то на услике надо сидеть ближе к попе, к хвосту. И вот когда они сидели, вот этой посадкой они э, портили лошадей, они отбивали внутренности. Том но ну, они не понимали просто как как это надо делать такие вот интересные штуки узнаешь когда исследуешь колесницу сергей скажите ну наверняка у вас было много разных интерпретаций а, среди ваших клиентов, которые а, вас спросили погадать и вы вытягивали вот какие были скажем интересные вещи когда колесница ну Опять же, это белые и черные это тоже все-таки какие-то. Самое или там... простое ее значение поездка. Самое простое. То есть человек собирается поехать. Поездка часто носит коммерческий характер. Часто это автомобиль. Автомобиль, то есть средства. Вот есть поезд, да, он не очень свободен в своих перемещениях, он только приезжал. А автомобиль ты куда хочешь, едешь, где хочешь, останавливаешься, любое место пересаживаешься, выходишь и так далее. Вот. Я не помню, чтобы у меня были какие-то особенные прибыль. Поездка. Вот два, два таких, наверное, самых распространенных значения. Вот с автомобилями были забавные истории, когда э, гадали на автомобиле. Есть автомобили, вот просто набор железачек и все. А есть автомобили, у которых есть свой характер, свой пол там, свой-то сам. Мы были друзья, они торговали машинами. То есть, ну, такой бизнес в свое время был в 90 х они пригоняли машину из Германии, продавали ее, ехали за следующей, продавали. Вот они привозят очередную машину, не могут ее продать. Все, она не продается. Приходит, мы раскладываем карты и говорим, знаете, ребята, проблема в том, что вы ее называете в женском роде мазда. А он маст. То есть он на вас обижается, что вы ее так называете, и поэтому не хочет продаваться типа мстит вам, мы, мы извинимся, они извинились, у нас следующий рынок продался, маст этот ушел. Ну и много других было забавных историй, связанных с э, характерами автомобилей. Вы знаете, вот интересный момент, вы сейчас упомянули, и у меня как-то была дискуссия одна, и речь шла о машине. Я попытался, я попытался сказать, и что самое интересное, не так давно сам об этом услыхал о том, что у любой машины есть свой характер. Это очень интересный момент. Я не знаю, как это, конечно, связано, но колесница, машина, там, не знаю. Так вот, я как-то, как-то купил в свое время поддержанную машину. Это был Lexus. Mm -hmm. Как-то мне вот, люблю такие машины. И очень мягкая, Ну, я довольно агрессивный такой так, водитель, и я попытался, ну, так, как положено, а машина полуспортивная, будем так говорить, mm -hmm. и я пытаюсь ехать, и вот я, значит, там давлю на газ, ну, там всего две педальки, там нету, ручная mm -hmm. трансмиссия. Uh, и я давлю на газ, и она как бы рывком едет, и мне непонятно, то есть вроде бы оно, uh, на моей предыдущей машине такого не было. А эта машина, как бы проверили, все должна быть нормально. Я специально поехал на дилерскую, uh, и там я попросил моего знакомого, хозяина, на ней проехать, чтобы он, мне... он проехал и сказал, все нормально». Uh, я тогда успокоился, как бы, но с другой стороны я продолжаю ехать и никак не могу понять, в чем дело. Тогда mm -hmm. я поехал туда, там, где я покупал эту машину, и спрашиваю, кто был владелец машины. Выяснилось, что владельцем машины была бабушка, которая была 70 лет. Ну, понятно, она никак не может агрессивно ездить на этой машине. Mm -hmm. И она ездила таким образом. И я сел на эту машину, и машина, как... а потом я начал узнавать о том, что у каждой машины есть свой характер. И это очень интересная вещь, как это может быть у железяки свой характер, это же как бы нонсенс. Не у каждой, мое мнение не у каждой, но у некоторых есть. Я вспомнил еще одну историю, я сел в друзья в машину, проехался, они там подвозили меня, и я говорю, вы знаете, ребята, извинитесь от этой машины, она не хочет жить, эта машина самоубийца, она просто не хочет жить. Ну, они знали меня, и знали, что я обладаю такими способностями. Они хорошо, мы твои слова услышали, учтем. Встречаюсь с ними через пару месяцев. Я говорю, ну как? Говорит, ты знаешь, мы не успели. Мы все время думали, что это надо сделать. И откладывали на завтра, послезавтра. В конце концов, машина врезается в дерево, в щепки. Машина а -а -а. или дерево? Все. Все, да. Вот, ремонту не подлежит. Ну, то есть, только выкинут на металлолом. Ну, да. Ни один человек не пострадал. Немножко поцарапались, там, стекло разбилось, немножко. Mm -hmm. То есть, без mm -hmm. шрамов, без, там, без ужасных вещей, mm -hmm. без э, стекол в глазу. Он говорит, вот мы только это сделали, мы сразу твои слова вспомнили. Вот. Мы как бы и помнили, ну, вот. думали, мы еще успеем это сделать. Mm -hmm. ну, ну, то вот, есть видите... вот такой момент. Это, да, да это, это действительно очень интересно. Скажите, но если возвращаясь обратно, допустим, вот к этой карте, колесница, она, когда попадается, как вы считаете, вам надо какие-то дополнительные, или просто вот вы берете всегда пять карт, и вы определяете... Я не всегда беру пять карт, я чаще всего беру пять карт. Иногда она сразу понятна, о чем идет речь. Иногда она совершенно непонятно, и тогда ну, достаешь дополнительные карты, чтобы разобраться, какое именно из множества значений, которые к этой карте относятся, какое именно Но надо использовать. И а, почему ну, а если по вопросу, там если вопрос идет о поездке или о транспортном средстве, или о прибыли, ну там, конечно, все понятно. Угу. А, ну хорошо, а почему тогда э, она вызывает вот такой, скажем, интерес и такое неоднозначная интерпретация этой карты? Потому что, ну вот если читать разные, э, скажем... Я вам скажу, это касается всех карт без исключения, всех людей, какой не возьми. Да, я поймал себя на том, что я читаю лекцию про карты, я говорю, вы знаете, это очень интересная карта, и я говорю это про каждую карту. Uh -huh, uh -huh. То есть ничего такого особо необычного именно в конкретно в этой да, э, она, карте. Да, Она интересная, но все остальные тоже интересные. Угу. А есть ли какая-то, э, скажем, аналогия, опять же, если говорить, э, ну, вот я все время э, сбиваюсь, можно сказать, на нумерологию, можно ли говорить о том, что есть э, какое-то, допустим, э, соответствие цифры? 7? Я вам скажу честно: я не вижу. Не связи, никакой связи между нумерологией и номерами карты. Не не, между... Нет, в данном случае нет, но интерпретация какой-то цифры, вот конкретной цифры, она... вот мы с вами обсуждали в прошлый раз карту номер 6, и там была Венера, и, в общем-то, и вы подтвердили, да, действительно. Венера там есть, а вот про, про шестерочку я промолчу. Точно так же и с семеркой, я не вижу этих параллелей. Может быть, я плохо знаю нумерологию, но для меня не, не очевидно. Я не учитываю номер карты, что И... вот у меня седьмая карта, значит, седьмой день недели, седьмой месяц, седьмой там, семь, семь часов. Нет, я как раз это не учитываю. То есть, семерка, то есть, имеется в виду в нумерологии, будем так говорить, семь видимых планет. Да, семь дней недели, да, действительно. Но каждая карта несет свою, скажем, энергию. И вот эта неординарность, допустим, семерка несет, это какая-то не, действительно непонятен человек, который, к примеру, родился. Ну, да семерки-то, в смысле, в колеснице, там все понятно. Человек живет ради прибыли. Если речь идет об отношениях, это коммерческие отношения. Ну вот, у нас с вами не коммерческие отношения, а если бы вы мне платили за интервью, или я бы вам платил за интервью, вот пожалуйста, вот у нас коммерческие отношения. Если речь идет об отношениях мужчины и женщины, там 100% присутствует коммерческий интерес. То есть, кто-то от кого-то что-то получает, кто-то рассчитывает поиметь какую-то прибыль от этих отношений. То есть не просто переспать но получить подарок и только потом переспать ну и, и так далее эта карта как раз вот она не у нее много значений но они понятные она не mm -hmm. вызывает такого чего-то странного там неординарного достаточно по сравнению с другими картами это очень просто то есть скажем разночтение ведь само по себе белое и черное она как как бы уже по определению предполагает о том, что может быть ситуация белая воспринимать ее можно как положительную, и как отрицательную. Мы с вами пошли в казино, да? Да. Кто-то из нас выиграл 100 рублей, второй 100 рублей проиграл. Да? Да. Это плюс или минус? Для это белый казино. или черный Ну понятно. Для кого-то. кто, кто выиграл... проиграл, да. кто... это минус. Тот, кто проиграл, это были последние 100 рублей. То есть, ему тебе только пойти и повешаться. А uh -huh. для того, кто выиграл, было там 100 миллионов, ну еще 100 рублей. Это даже смешно вообще. Yeah, даже не пошел, да, пош, есть, пошел, время провел там. И, да, видишь. то есть, uh -huh. даже не напрягся от этого выигрыша. И проиграл бы эти 100 рублей, тоже бы не напрягся ни единой секунды. Вот. А человек, допустим, идет выигрывать и думает, я, выиграю, там, я вы, выиграл 100 рублей, а у него 100 было, ну, 200 стало. Он смотрит, ну, и что я вот это и выиграл, поменяло что поменяло что-то в моей жизни, ни хрена не поменяла. Поэтому вопрос о белом и черном – это очень такой специфический вопрос. На м, старых колодах. Лошадки э, ну и другие там животные, они часто были не раскрашены по-разному. То есть они были одинакового цвета. И меня это вполне устраивает. То есть я не циключен на том, что одно животное белое, второе черное. Я считаю это не очень важной, не очень существенной деталью карты. Uh -huh. Да, это интересно вот, в плане аналогии с э, Платоновским Федром, но не более. Это такое очень рациональная, очень умственная э, аналогия. Uh -huh не главное в этой карте. Вот много интереснее было провести параллель между триумфами и походами казаков. Что украинских казаков, которые, ну они же фактически занимались грабежом. Казаки это реально такие же пираты, они в то же время существовали практически, только это сухопутные пираты. Кроме всего прочего, кроме национально свободительной борьбы, они жили за счет грабежа, они ездили грабить турок, там татар, всех остальных прочих. Что донские казаки, которые ходили э, на Персию, которые ходили на Кавказ, точно так же грабили и, и так далее. Такие же пиранские штуки были. Вот это было интересное наблюдение. И связать их с финикийцами. Да? И вот эта победа, вот этот триумф, вот эта прибыль, которую ты получаешь. да, Но э, на ней видны кровь и слезы. Но для триумфатора это не имеет значения. Понятно. Ну хорошо. Тогда, Сергей, я полагаю, в связи с поздним временем и вашей стопроцентной загруженностью, а тем более еще походами э, куда-то зачем-то э, в Хеллс Клаб, там э, здоровье зачем-то, вот тут все понятно и так, сидишь то и электронными книгами занимаешься да но тем не менее тем не менее давайте мы тогда закончим действительно у вас уже поздновато а в следующий раз ну раз мы уже начали тут разбирать арканы там шестой и седьмой ну давайте мы может продолжим уже начнем Восьмой это у нас и... получится такой заочный курс да? не надо да я не знаю на самом деле я не знаю. хорошо давайте мы сделаем так Uh, простой, теоретически Не надо никакого курса Просто, uh, скажем Ну, человек, допустим, решил Позаниматься, ну, не все же приходят В русскую школу, там mm -hmm. конкретно И зря, uh, и, да, и зря. Я все время об этом говорю, кстати uh, Но uh, У всех путь один То есть, uh, я так, скажем Понимаю uh, Ну, надо было бы Взять карту и как вы это делали сами для начала, ее значение определить. Причем, опять же, в разных колодах Таро есть разные значения, как трактовать. Но как минимум, как минимум, казалось бы, хотя бы в первом приближении надо знать, что эта карта означает. А дальше yeah. начинать анализировать и уже визуализировать, uh -huh. или, допустим, медитировать, что самый лучший вариант в этой карте. То есть, если я буду смотреть в эту карту и буду, скажем, на нее медитировать или входить в этот аркан магическим каким-то там своим взором, то, наверное, я как-то буду определять ситуацию, которая с этим связана, или с тем человеком, которому выпала эта карта, ну, как-то вот так вот. А, они автоматически, не механически. Или вы все-таки рекомендуете, без относительно того, что вы рука, сам руководитель школы, какой путь э, был бы самый э, для начинающего торолога лучше? Ну, давайте мы об этом поговорим. Это действительно интересная тема. А я хотел, такой, знаете, что я в последнее mm -hmm. время сильно задумался над темой «Успешный торолог». Вот что такое «Успешный торолог»? Да? Какого теролога можно считать успешным? чем будет невело этого успеха? Вот интересная вещь. У меня сегодня было совещание, uh -huh. по-русски говоря, там или митинг, с моими новыми, будем говорить, партнерами, потому что мы с вами обсуждали, что в общем, сейчас uh -huh. начинается как бы кампания, которая будет называться Secret of Success. Секс это по-английски успех, успех. Там. да. Секреты успеха. И вот вы сейчас говорите успешный таролог. И вот как раз вопрос, опять же, что является Мерилом успеха? То ли таролог, то ли астролог, то ли просто человек, бизнесмен успешный. Он в чем он успешный? И что такое успех? Это действительно интересно. Но поскольку у нас программа как раз таки с вами именно идет о таро то было бы органично, может быть, общая тема, там, что такое успешный человек, но, тем не менее, с уклоном, конечно, второго. А, Это, интересно. Да. Это интересный момент. Хорошо, тогда мы об этом поговорим. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить от своего имени, от имени моего ближайшего коллеги, да, коллеги если можно так сказать, аватара, Сергея Савченко с этим временем, которое он нам посвящает и образовывает людей, потому что это действительно наука, которая еще не понята многими, которая еще не принята многими. Но с помощью наших программ я надеюсь, таких людей будет становиться все больше и больше. Хорошо, спасибо. Договорились. Спасибо вам, всего доброго, дорогие друзья. Программа записывается, будет выкладываться в YouTube. Uh, sungatesraadio.com sungatesradio.com uh, и Сангейтс SunGates 108 нас слушает, вот задают вопросы, но другому человеку. Mm -hmm. Поэтому, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Всего доброго, до свидания, спокойной вам ночи. До свидания.